мотоцикл Viper модель V, v 150 a модель 2014 года, то есть до этого выпускалась ZS150A. Теперь эти модели немного будут отличаться по цвету и будет уже стоять новый двигатель, то есть тоже четырехтактный мотор 150 кубических сантиметров и в моторе уже будет баланс вал. Также уже сделали Окно под масло, двигатель нижневальный и имеет вот такой кикстартер. Коробка механическая, пятиступенчатая, первая передача вниз, остальные все вверх. Вот такой топливный кран. закрытой пластике мотоцикл двухместный то есть это класс дорожных мотоциклов которые отлично подходят для города есть багажник так же самое это будет и ручки для заднего пассажира спереди установлена телескопическая вилка Дисковый тормоз однопоршневой супер. Сзади установлено два амортизатора масляных, которые будут регулироваться по жесткости, то есть за счет преднатяга пружины. Пружина двойная идет в амортизатору. Сзади тормоза барабанные. Их вполне хватает для города. Работает тихо На руле установлен подсос То есть воздушная заслонка Приборка хорошо читается из таких два стакана, в которых будет, в левом будет спидометр и пробег с, суточный, либо общий. В будет датчик топлива и тахометр. Чуть ниже будет э, указатель нейтральной передачи, повороты, дальний свет. И также есть окно с указателем, какая передача включена. Классный свет. Большие повороты Что немаловажно для города Удобная посадка То есть низкий центр тяжести Вы сидите на, на ровной спине Руль можно регулировать по углу наклона То есть как к водителю, так и от водителя так мотоцикл мягенький, то есть и передняя, и задняя подвеска. Есть сентября подножка и вот то же самая есть, покажу, подножка. Мотоцикл на 18-х колесах, и спереди и сзади будет 18-й дюйм колеса легкосплавные диски